Могут ли истинные христиане ездить на так называемый отдых на море, или в какую-то экзотическую страну, или на курорт, или в так называемый христианский лагерь? Может ли истинный христианин ехать туда? Тот христианин, который имеет метку зверя, который живет по образу этого мира по образу зверя, он может. Такие христиане могут делать все, потому что они на пути в ад. Они и так будут в аду. Они выбрали этот путь, они поставили на себя эту метку. Они живут по похоти плоти, по похоти очей и по гордости житейской. Они готовятся к аду, им все равно. Поэтому они угождают своей плоти, они идут на поводу своей плоти, они живут как этот мир. Весь мир берет свою плоть и тащит ее на море, чтобы позагорать и поплавать в море, и эти теплые христиане, которые идут в ад, они тоже повторяют за этим миром и они идут туда. Но истинные христиане, которые не поставили на себя эту метку зверя, которые не живут по похоти очей, по похоти плоти и по гордости житейской, они не ездят в эти места. У них нет времени на то, чтобы отдыхать. У них нет времени, чтобы полоскать свою плоть в море, чтобы позагорать. У них нет на это времени. Они не угождают своей плоти, они угождают Господу. Они слышат голос Господа и исполняют Его волю. Не свою, не дьявола и не своей плоти. Поэтому если тебе захотелось поехать в места, где блудники и блудницы, где разврат, где ты будешь грешить своими глазами и возможно даже действиями своими, потому что ты сам будешь обнажаться и ты будешь соблазнять других людей, то написано, что блудников и прелюбодея судит Бог. Поэтому если ты запланировал вечность проводить в аду, то это твой выбор делай как знаешь, хочешь угождать своей плоти, ну тащи ее тогда на море, пусть она там позагорает, но вечность ты будешь проводить в аду. Только истинные чада Божьи они угождают Господу, у них нет времени для этого всего, они следуют за Иисусом Христом каждую минуту своей жизни, они посвятили себя Господу и Господь использует их так, как Ему угодно а не так, как их плоть им диктует делать. Поэтому если ты хочешь стать чадом Божьим и вечность проводить с нашим Господом, то тебе нужно слышать Его голос, тебе нужно следовать за Ним и делать только то, что Он тебе говорит. А если ты слушаешь свою плоть, если ты слушаешь дьявола, то ты будешь вечно там, где дьявол, а дьявол в аду, и ты будешь вместе с Ним. Выбирать тебе, хочешь быть с Господом, тогда служи Ему, Хочешь быть в аду, тогда служи своей плоти и дьяволу. Выбор за тобой. Да благословит вас Господь наш Иисус.